так воды мало блин как тут реально в дырочку надо какой-то попадать тут ее нету или есть но она ага все я я понял да спасибо всем я с ребята и сегодня проиграю на серию high mc и в принципе э, здесь я поиграю в gravity да в мини и э, посмотрим что здесь вообще есть да какие карты и так далее я давненько не играл в этот мини -ежим. Может быть, не знаю, месяца-полтора, да? Ну и, в принципе, пора как бы сыграть. Начинается игра, я вижу воду, и, в принципе, мы, ребята, летим. Эээ, так легко? Э <сcoff> <сcoff> что это было? Вы это видели, да? Я упал в блок. Да опять! Да вы... Да это... Блин, что это? Капец! Это, это, это только я так могу сделать, вот реально. Э, дело в том, -то, что здесь надо вот так вот э, прыгать, да. Попадать в воду и искать портал. Что-то упало как-то. Немножко странно, да. Э, постараюсь хотя бы какое-то место занять. Да. Так, э, а это легкие карты вообще. Я просто не понимаю, как их выходить, да. Ну, только я, да. Карта легкая, но. Я ее не прохожу с первого раза. Да. О, это как-то уже была. Я ее знаю. Да. Очень давно ее в нее играл. Ну да. То есть этот режим я почему-то редко играю. Всегда играл редко. Но... Не знаю почему. Просто не знаю. Но вторая часть, естественно, будет. Будет слово. Если, конечно, в этого захватите, да. Захватите, да. Все. Прыгаю, и пятый уровень. Я так понимаю, да? Там мы проходим. И это вода. Я, и я получаю четвертое место. Ну, это, конечно, даже не третье, но четвертое место тоже неплохо, потому что здесь показывается, значит, это неплохо. Все, как бы увидимся в следующем раунде. Так, а вот такую карту я еще не видел. Да. Сейчас я полечу, и вы видите, а то я сам ничего не вижу. Да, вот здесь надо так падать и прыгать. Здесь, по-моему, игроков можно отключать, не ошибаюсь. А, да, вот, отключить игроков, да, я отключил. И бегу в портал. В принципе, тут даже написано, кто за сколько прошел, да. Э, эта карта уже была. Так. Не с первого раза пошел да, как-то вообще... Все. Сейчас прям, видите, побыстрее стал проходить. Карты, да. Э, вот, так, вот такую карту я не видел. Или видел. Я я, я уже запутался в карту. Если вдруг она уже была, ее не было, потому что это, там света не было. Так. Опа, вода. Все, я как бы в этот уровень. Э, это хорошо. Да, я даже не знаю. Может, когда 5 записать, да? Э, Подожди, я не понял, как эту карту проходить? Что это за, за странная карта такая? Это даже не просто как дроппер, это что-то другое, да. Э, Все, прохожу, да. Э, последний уровень, да, э, даже написано, что дроппер... А! Я не поняла, как ее реально проходить? Чтоб, чтобы нормально выйти, да. кто занял место какое-то, я хочу, я хочу победить, но... Хочу какое-то место хорошее занять. Такие, естественно, уже. Ну все я, короче, опять или четвёртый, или даже меньше получаю место. Так, ладно, все я выграю. Да в смысле? Как я сейчас... Это, это подстава какая-то? Да в смысле? Я то что все синие, это вода. Видите, какая подстава? После тут вода такого цвета. Давай, давай, конечно, пятое место. Давай, все, есть. Пятое место, конечно, вообще самое последнее тут, да. Но все равно, это хорошо. За 2 минуты я прошел эту карту. Эээ, да. Вообще, все 5 карт за 2 минуты прошел. Возможно, ребята, этот ролик, он будет, как бы, длиннее, чем 10 минут, и вы не удивляйтесь, потому что я попытаюсь снять несколько роликов, да, как бы, ролик один будет, да, но сниму я несколько, вот, да, и их вместе соединю, да, и получится больше 10 минут. Если это сработает, я надеюсь, что это сработает, то тогда это будет круто. Э, в принципе, ладно. Ух ты. Прикольная карта. Да. Э, сейчас мы попытаемся пройти. Правда, тут блин, ничего не видно. Пока что отключить не могу. Теперь отключил. А! Подожди. О -о -о -о. Я прошел. Блин. Блин. А я их сделаю вот такими. Чтобы чуть-чуть видно было. Ладно. блин карта даже не погрузилась че, ну а -а Чего? блин это слизнь слайм так вот вот вижу вижу сейчас сейчас прыгну ребят да. самое лучшее место куда я прыгнул это вот место. Да? это так давай есть все я я молодец я а -а -а сюда надо было или как? Очень реально, как ее пройти? А, все, я понял, да, челки. А я я все понял, да? Все, сразу выйду. Как-то не успевает прогружаться. А, -а, а Так, я уже забыл как-то как тут проходить. А, все, все, все, все, все, я, я все знаю, все помню. Да. да. Всё, я, я пришел прям к порталу, это круто. Чуваки уже некоторые финишировали, а я даже не прошел еще третий уровень. Да. А, нет, это был. Чет ну ладно, у нас всё равно. Ну сейчас я точно место какое-то жесткое. Как кто-то даже за минуту прошел. В принципе, окей, мы, в принципе, получаем снова пятое место. И, в принципе, окей. На самом деле, я не понимаю, зачем я зашел э, как бы, с, ну, снимать этот ролик, да, э, и снимать его с модами, да, вот, э, здесь моды для ПВП а, как бы, э, это мини-гейм не для ПВП поэтому, не знаю, ну, как бы, ладно. Начинается у нас игра, да, и, да, в принципе, да, сейчас я... Как вам уже сказал, я как бы заснял, ну то есть я остановлю запись вообще, да, то есть закончу съемки, да, съемки, да, ну и все, так, я сразу отключаю и все, так, ну ладно, лечу, даже не знаю, где тут дырочки, что за жесть? за 6 а ну и стесня в это ж я да У -у -у. Блин. я что-то вообще не понимаю как вот эту карту пойти какая-то на адская какая-то настемная боюсь я эту карту вообще... давай Блин, я не могу ее пройти я её просто не знаю там чувак уже финишировал за 40 секунд это что за бред? Я за всю историю этого минигейма вообще ни разу не видел, чтобы чувак за... собственно... Это как-то странно, да. Может быть, конечно, дальше все, конечно, легко, но эта карта, она ужасная. Она капец сложная для меня. А, ее могу скипнуть, окей, спасибо. А то я бы ее 10 раз выходил бы еще, наверное. Так, вот как вот это пойти? как это невозможно а ну все я я, я я я я я понял да. нет я ничего не понял так блин ну ч ⁇ так воды мало блин ну как тут реально дырочку надо какой-то попадать тут ее нету или есть но она надо... ага все я я понял да. спасибо я понял проходить Блин, чувак видимо какой-то лечить их. Ну, вряд ли такие читы есть, но, может быть, какой-нибудь x тот же, да? Чувак, удал. Быстро карту пройти. Да как это пройти? Дайте мне пройти хотя бы первые вот эти этапы, да. Или всю карту, да. Весь этот уровень, да. Ого. Окей, я забыл то, что, ну, я же такие допил походил. Так. Здесь же... Нет, смотрите, я хочу вот так сделать. Как я уже делал. Так, ну давай. Я, на самом деле, из этого стекла очень все... Блин, ну как? Я, я просто не понимаю. Вс ⁇ Серьезно? А, то есть все, игра закончилась. Офигеть. Что-то Как-то странно это было. Мне кажется, чувак, я начал, потому что ни один другой игрок вообще не прошел. А тот прошел за сок одну секунду. Это нормально? Мне кажется, нет. Да. То есть... Да я думаю, даже с XRE не так быстро будет. Хотя, если долго с ними играть, да. То, конечно, да. Тем более есть куча текступаков, да, как и поэтому возможно то, что это даже не чит был. Это чит, конечно, но за такой тебя не забанят, потому что это всего лишь иисус пак, да. Так, окей, какая-то запутанная карта. Я на ней уже играл, да? Да, я на ней играл. И, в принципе, это последнюю вообще все катка, да. Ох, oh, да, слава богу, я всё сделал как надо и сразу же иду ко второму уровню. Да. Ой. Так, ну это самый легкий уровни, если честно. Вот надо вот так лететь. Все, я беру свои слова обратно, пожалуйста, не надо. Да я же попал в этот самый, там вода была, я-я-я. Дайте Там я вода. Или шерсти не а -а -а -а. Нет, подожди, тут я на вода. Как... Я же в лед не попадал. Это что за жесть? Ладно, в принципе, я как-то быстро выголы Третий уровень. Проходим. Топоры, мечи какие-то. И <аш> мы... мы... А. Ну, этот уровень я проходил. Да. Когда-то давно проходил. Да. Я бы кто делал одинаковые карты. Так. О-о-о! Вот это было, конечно, жестко. конечно, да, это было опасно. Да блин! Я почти это сделал. Давай. Все, есть. Бегу. Да блин! Не. А, а, это зомби паутину выращивает, офигеть. Это как? Блин, осталось две минуты до конца игры. Два человека финишировало. Обидно. Дайте мне хотя бы третье. 3... Да-да-да, конечно, дадут мне третье место. Это карта вообще легкая. Я туплю, естественно. Я же, это же я. Э -э, да. Да блин, ну как ее пройти? Вроде бы самая легкая карта. Тут даже паутина не. Ну реально, то есть.. Паутинка легкая, тут все легкое, но я не могу пройти почему-то. Это, это это бред какой-то. Я просто... Ребят, вот реально. Вот. Я не мастер дроперов. Я вообще карты очень недавно стал проходить, где вот эти дроперы. Пожалуйста, здесь, вот внизу, везде, пожалуйста. я... Так легко... Окей, а ну все, я вообще получаю фиг по какое место. Седьмое место, супер. Из-за того, что я мог пойти в последний уровень. В принципе, ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Да. Я даже лайки буду просить. Да, выложу, да. Да и выложу, да. Все. Всем спасибо, ребят. Пока-пока и удачи. Да. Пишите комментарии, хотите еще. Всем спасибо, пока-пока, ребят.